Добрый день, дорогие друзья. Я Игорь Черноусов и очередной ролик из серии "Просто о Photoshop". Сегодня я вам покажу, как сделать, опять же, без глубоких знаний программы Photoshop, очень красивый индивидуальный значок для вашего видео, причем значок с так называемой контурной обводкой, то есть не просто вставить прямоугольную фотографию, как мы делали на прошлом занятии, вот такой простой значок, а Красивый индивидуальный значок Контурной обводкой вашей фотографии Таких значков достаточно много Они очень эффектно смотрятся Что нам для этого потребуется? Опять же потребуется картинка для фона И сама вот эта вот красивая контурная картинка которую мы будем размещать на этом фоне с воспользуемся поиском в поиск картинок и еще итальянский флаг я буду делать картинку для ролика по итальянскому языку вот, нашел итальянский флаг опять же увеличил его сохранил вот, то есть выполняем все те же самые действия как э, на прошлом уроке теперь где взять м, фотографию именно с контурной обводкой а, вы можете поступить следующим образом в том же самом поиске яндекса картинки набрать фото девушки, например, если вы ищете девушку, обязательно добавьте прозрачный слой, прозрачный фон. Что это значит? У вас будет картинка не просто на белом фоне, а вот на таком вот как бы клетчатом фоне. Это и есть прозрачный фон, это контурная картинка. Вот эту картиночку я сохранил. Все, что мне нужно, есть для создания значка. Перехожу в Photoshop, опять же создаю. Основу для своего будущего значка. Файл новый. Делаю широкоформатный значок с разрешением 640 на 360. С белым фоном. Ну, то есть все как в прошлом уроке. Нажимаю ОК. Опять же убираю замочек со слоя. Придумываю этому слою название. Основа. Можете не называть его. Что делаю дальше? Открываю первый файлик с фоном. С флагом. Вот я его вообще не буду вырезать, а вот прям целиком таким образом перетащу э, к себе на свою основу. Тоже делаю это по простому. Включаю мультиаконный режим. Два коричка показывает, да? Нажимаю на инструмент буксировки, первый инструмент. Прижимаю левую клавишу мыши на флаге и удерживаю ее, начинаю перетаскивать данный флаг к себе. Все перетащил. Окошечко это мне с флагом больше не нужно. Я просто нажимаю на крестик и данное окошко закрываю. Все. Опять же, обратите внимание, как и в прошлом уроке, у меня моя картинка практически один в один совпадает с моей основой. Что бывает крайне редко. Поэтому все-таки я выберу слой со своим флагом. Вот видите, он у меня уже выбран. Войду в режим трансформации, edit, transform скале да и немножко подкорректирую то есть сделаю значок чтобы он полностью закрывал мой мою основу все чтобы белых уголков не было видно все с фоном готова теперь делаю аналогичное действие файл открыть убираю картиночку со своей девушкой и точно так же ее такой же буксировкой перетаскиваю себе на фон но у меня задача ставится более интересно, мне нужна не какая-то э, произвольная девушка, а мне нужна конкретная девушка, которая была записана э, в ролике, э, для которого я делаю значок. Значит, Как вот нам выдернуть фотографию из ролика? Довольно часто используемая операция. Что вам для этого нужно сделать? Вы запускаете ролик, вот у меня используется э, проигрыватель под отдельная кнопочка, которая называется захват текущего кадра. Нажимаем на эту кнопочку, на этот инструмент и делаем копию кадра из, из ролика. Очень полезная вещь. Практически в любом видеопроигрывателе есть аналогичная функция. Ну вот здесь редактор очень удобный. И эта кнопочка прям вынесена в виде значка на инструментальную панель проигрывателя. Все. Копию я сделал, картиночка это хранится в той же самой папочке, где у меня находится редактор. Вот прям отдельная папочка. И вот скриншоты, которые я делал. Вот и сейчас мы из этого скриншота будем делать контурную картинку. Вот единственная сложная операция, в кавычках, которую вам нужно будет освоить, это вырезать контурную картинку из скриншота вашего ролика. Вначале делаем то же самое. Файл открыть. Вот она Оля. Потребуется новый инструмент, с которым мы еще раньше не сталкивались. Это инструмент перо. Вот этот инструмент. Я на него нажимаю. Правой кнопочкой уточняю, что мне нужно обычное перо. Вот первое. Затем начинаю вырезать. Что я для этого делаю? Для этого, конечно, очень хорошо немножко увеличить вашу фотографию чтобы вам было удобнее вырезать. Для этого можете использовать инструмент с лупой, либо просто-напросто нажимать комбинацию клавиш, Ctrl и плюсик, и делать фотографию нужного вам размера. Вот так вот побольше сделал, подвигал лифтики, чтобы было удобно вырезать, и начинаю вырезать. Значит, щелкаю пером в начало вырезки, вот сюда, и затем просто щелчками мышки начинаю обводить контур, нужной мне части фотографии. Еще раз скажу, друзья, здесь, так как значки у нас не очень большие, за каким-то мега-качеством следить не надо. То есть вам нужно просто-напросто вот так вот аккуратненько вырезать контур. Если вы ошиблись, то, пожалуйста, пользуйтесь отменой действия. Это через меню правка отменить, либо нажимайте комбинацию клавиш Ctrl-Z. И последнее выполненное вами действие будет отменено. Вот таким вот образом, никуда не торопясь, в нужном случае увеличивая или уменьшая фотографию, вы просто-напросто обводите нужную вам часть фотки. Вот я практически закончил. Последнее, что вам нужно сделать, это соединить две точки, чтобы у вас образовалась замкнутая область. Как только вы соединяете две точечки, то есть у вас появляется замкнутая область, появляется вот такое красивое выделение, что довольно часто приходится делать. Бывает, что в фотографии есть такие дырочки. Вот, например, если бы здесь был просвет между рукой, то его тоже надо было вырезать. Делалось бы это аналогичным образом, то есть я бы выделял ту часть картинки, которая бы у меня была бы с дырочкой. Опять же, замыкая замкнутую область в виде картинки. Ну вот где -то вот так вот. Значит, как теперь эту выделенную область, которую я очертил пером? перетащить на мою основу для будущего значка. Необходимо нажать правой кнопочкой на выделенную вами часть и выбрать действие ⁇ Сделать выделение ⁇ или ⁇ Выделить ⁇ Вот по-английски это ⁇ Make Selection ⁇ называется. Далее вы устанавливаете ширину выделения. Ну, 2 пиксела по умолчанию стоит, так и остается. И нажимаем на кнопочку ⁇ Окей ⁇ Вот посмотрите, что происходит. А, ваша очерченная область начала мигать что мы делаем дальше дальше мы опять же переключаемся в наш пол многоэкранный режим вот такой вот выбираем инструмент перемещения наводим на выделенную область и той же самой буксировкой просто напросто тащим на нужную нам часть все это окошечко нам уже не нужно можно его закрывать либо просто вернуться в однооконный режим вот, посмотрите, что у нас получилось. Ну вот, <смех> Оля значительно больше э, моей основы, поэтому обязательно делаем трансформацию. Выбираем инструмент «Трансформация» и начинаем трансформировать. Сделаем масштаб поменьше, еще уменьшим. И вот начинаю изменять размер. Если будете удерживать клавиши «Alt» и «Shift», то вот эти трансформации у вас будут идти с сохранением пропорций, но ну, можно делать строго на глаз, как это я и делаю. Вот таким вот образом вы берете и трансформируете нужный вам объект. Нажимаем кнопочку ОК. Все, трансформация закончена. Вот так вот легко и просто вы переместили выбранный вами объект на ваш фон. Значит, друзья, как и в прошлом занятии, я говорил, что вот эти вот резкие контуры, они не очень хорошо смотрятся. Поэтому в отдельном уроке я расскажу, как размыть контур, сделать его не таким резким. Да? Как обвести контур карандашом. Ну, вы видели такие значки там, с белой обводкой контурной картинки, очень хорошо смотрятся. И как еще можно вырезать картинки, части картинок в фотошопе. Для этого будет отдельный урок. Кому интересно, пожалуйста, смотрите. Тоже ничего сложного не будет. Что нам не осталось сделать? Мне осталось просто добавить какую-то красивую надпись на этом фоне. Делаю это я с использованием уже знакомого вам инструмента «Текст». Убираю, что писать. Позиционирую написанное. Добавляю еще одну строку. Позиционирую. И еще одну строчку. Значит, чтобы номер урока выделялся, я просто для циферки 3 изменяю размер шрифта. Выделяю эту цифру и просто-напросто увеличиваю размер шрифта. Но вот если у вас не хватает или не находите в списке нужного вам размера, просто щелкайте мышки в поле, где у вас указывается размер шрифта и печатайте нужный вам. Ну, например, 140 многовато получилось давайте 110 вот так вот все и опять же позиционируем в нужное вам место так вот чуть поменьше все значок готов я сейчас правда несколько операций со шрифтом выполню чтобы это смотрелось более красиво кому интересно как делать красивые шрифты фотошопе я расскажу это для этого будет отдельный урок все, значок готов. Теперь просто его сохраняю для веб. Файл сохранить для веб. В формате GPG. Нажимаю кнопочку Save. Выбираю папочку. Все, работа закончена. Благодарю всех, кто досмотрел данный ролик до конца. Если вам будет интересно, как сделать красивый шрифт, как вырезать. Картинку другими способами, как обвести контур у картинки или размыть его немножко, смотрите мои следующие уроки. Всем спасибо, будут вопросы, пишите пожалуйста в комментарии под данным роликом.